Какой-то красивый диван, возможно, вместительный стеллаж, функциональный компьютерный стол – все это придется совершенно точно по душе представителям знака зодиака РАК. Пожилым РАКам можно подарить красивое, оформленное и уютное кресло-качалку, например. А если среди РАКов есть молодожены?